В Сочи арестовано 11 тысяч 66 земельных участков. Друзья, всем привет! В сегодняшнем видео вот такая шокированная, шоковая, так скажем, информация. В Сочи арестовано 11 тысяч шесть земельных участков. Вот я решил тут поужинать и мне принесли вот такой... А Талмут это постановление на арест в земельных участков. Здесь есть все кадастровые номера, и хочу с вами поделиться данной информацией. Постановление от 21 сентября 2021 года. Судья центрального района города Сочи, товарищ Орехов, значит, наложил арест на имущество на земельные участки в Сочи. И установил, что следователь такой-то, согласие начальника такого-то по Краснодарскому краю, обратился в суд. Внимание, дальше будет очень интересно. Обратился в суд с ходатайством о производстве следственного действия, наложения ареста на имущество, то есть на земельные участке, расположенном на территории города Сочи Краснодарского края. По уголовному делу а, такому-то ходатайство мотивировано следующим. Как следует из представленных материалов, органам предварительного следствия расследуется уголовное Дело такое-то, возбужденное 21 сентября 2021 года по признакам преступлений, то есть по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть это мошенничество в особо крупных размеров в отношении внимания неустановленных лиц. Что бы это значило? В ходе расследования уголовного дела установлено, что неустановленные лица, Дальше будет самое интересное, А путем использования подложных документов о правах на земельные участки и о местоположении координат их границ, представленных в органах государственной администрации права, расположенных на территории города Сочи, Краснодарского края, в период времени с 1998 года, по настоящее время, приобретены права собственности на 11 тысяч 66 земельных участков, образованных вопреки имущественным интересам Российской Федерации. За счет земель федеральной собственности общей площадью 4 983 гектара. Ладно, друзья, я не буду зачитывать все это постановление. Повторюсь, кадастровые номера здесь все имеются. И, к сожалению, арестовано. Да подожди ты, сейчас, я аппетит потерял. А, к сожалению, вот в этих списках есть коттеджные поселки наверняка многие из вас приобретали там недвижимость в общем смотрите что будет происходить на эти участки образовавшиеся путем раздела сроком на два месяца то есть до 21 ноября 2021 года запретить собственнику или владельцу имущества распоряжаться указанными высшим земельными участками постановление можно обжаловать в течение 10 суток ну а дальше вы наверное знаете что я хочу сказать но ну, что из этого исходит может быть вы на Напишите в комментариях свое мнение, как вы относитесь к такой вот новости, то есть то у нас раздули мыльные пузыри за счет поднятия цен на недвижимость, в сочи теперь, значит, арестовывают 11 тысяч 66 земельных участков, к чему бы все это? Но наверняка часть этих участков реально отойдет обратно в федеральную собственность, потому что Хотят строить дорогу с Майкопа, хотят строить дорогу, которая будет проходить через, через Красную Волю и так далее, и так далее. В общем, очень осторожно нужно подходить теперь к покупке недвижимости в Сочи. А я, собственно, вас призываю в Крым. Вот Кто не знает, мы открываем агентство недвижимости в Крыму. Вот, там идет двухсторонняя проверка участков, квартиры и так далее. Поэтому можете смело обращаться по телефону, который появится на ваших экранах. Подписывайтесь на канал, если вы до сих пор этого не сделали. Там не забывайте ставить лайк или дизлайк, если вам понравилось или не понравилось видео. Подписывайтесь в Инстаграм, в рабочий, в личный. Подписывайтесь в Телеграм. Там тоже будет а, теперь появляться очень много полезной информации. Ну, а сегодня, наверное, все. Надо, в конце концов, поужинать. В общем, всем хорошего времени. До ну, новых видео. Пока.